Так, э, нюансы для толчковой техники, когда мы декомпрессируем весь позвоночник, да, уже проработали и вот этими кочками и этими, и этими, и кулаками. Ну, на этом можно не, не останавливаться, да, а действовать дальше. Значит, можно также вот локтями опереться. Ох, как шатается. Вадун и... Но локти они менее чувствительны, менее подвижны, чем ваши руки, да? И вот такими локтями тоже можно так стянули ткани, прицелились и потом Амплитуда меньше, да? Чем больше амплитуда, тем сильнее будет. Поэтому вот тут, когда мы так стоим, да, мы добавляем корпус свой и еще качание головой. Получается, голова тоже весит, как ты говоришь, 5 килограмм, да? Угу. То есть, дополнительно, как маятник, толкаем. Да, если... И так не получается, то для больших грузных людей мы еще сделаем на полу ногами. несколько приемчиков ногами, да. Если такой здоровяк, к вам прям пришел. А так вы можете добавить себе еще качание. Не только маятник головой, да, но маятник еще ногой делаем. Эффект кенгуру. Знаете, для чего у кенгуру такой длинный мощный хвост? Чтобы она когда им машет, она. Бос больше отталкивается и амплитуда скачка он, увеличивается поэтому тут мы используем ногу, вот, качаем ногой назад проверим чтобы еще не задеть, прицелились, раз, раз и раз вот такое движение, видно меня всего, да? это в боксе используем, видел? или это она будет, да, раскачали и вот так вот в боксе и в кипч тоже так используем, в боксинге, да? да одну, одну... А, ну, тем, наверное, да. а как да. кенгуру, наверное, используйте. Да, это я посмотрел кенгуру. Ну, такие многие привычки я как бы разработал сам в процессе практики. Поэтому ловите лайфхаки, ловите на лету и используйте в своей практике. До новых встреч, друзья. Даю свет, даю просвещение в массы.